ст. СТС Томск представляют магазин в другом измерении и бутик Дю Вернуа. Реклама. Мама, а это для чего? Это чтобы защитить цветок. А это? Это для корней. Им тоже нужна защита. И наш стоматолог так говорит. Важно, чтобы корни зубов были защищены. Вот почему Блендомед использует активные минералы. Таким образом, клинически доказано, что блендомет защищает от кариеса не только зубы, но и их корни. Мама, корни здоровы! Блендомет – активные минералы. В корне новая защита от кариеса. За много лет женщины испробовали все. Рука над сковородой, каплю воды, жипение масла. Тефаль меняет наш взгляд на приготовление пищи. Это термоспот. Когда он краснеет, температура оптимальна. Пора готовить. Для идеального результата термоспот. Тефаль, ты всегда думаешь о нас. Не каждая прокладка выдержит такие испытания. В с Ультра ты всегда уверена в своей защите. А значит, готова к любым поворотам событий. Ультра имеют уникальные крылышки, которые длиннее, чем у других прокладок. Поэтому они лучше защищают белье по краям. Настоящая защита только солвис ультра, даже если тебе не удалось вовремя сменить прокладку. Олвис Ультра. Защита дольше, уверенности больше. Steelers, Camelot, вкус твоих побед. Твой ярче сделал. Красность в смысле. Можно ли экономить на красоте? Можно, если купить большую упаковку Head Shoulders, можно сэкономить 20% и надолго сохранить красивые волосы без перхоти. Head and Shoulders всегда красивые волосы без перхоти. Миллионы воздушных пузырьков в знаменитом шоколаде Кэдбери. Это Виспа. Виспа. Вкус нежности. Новинка от Max Factor. Тональный крем, который прекрасно ложится, разглаживает, мгновенно улучшает кожу и позволяет ей выглядеть превосходно. Новый гиперсмус от Max Factor. Советуют профессионалы. Новая парфюмерная линия Adidas Ice Dive. Свежий аромат заряжения и энергии. Открой для себя новые подарочные наборы от Adidas. Если вы делаете ставку на силу, то это должна быть настоящая сила. Такая, как секрет платинум крем антиперспирант. Даже самый сильный мужской дезодорант не может дать вам более длительную защиту, чем секрет платинум. Этот крем антиперспирант учитывает особенности женского организма. И для защиты необходимо... Платину защитил бы даже мужчину, но создан специально для женщин.